У меня несколько бизнесов, мой возраст 37 лет, и мне казалось, что у меня весь мир у моих ног, но наступил определенный момент в моей жизни, наверное, где-то года два, может быть, даже больше, на самом деле, это началось гораздо раньше. Отдых, он как бы не отдых, работа, она уже не в удовольствии, жизнь, она уже не в Полную катушку, как я это люблю, я равно человек эмоциональный, и мне очень нравится жить и чувствовать эту жизнь. И мне казалось, что я прям вот состарилась. Я пыталась, это правильное питание, спорт и делать какие-то действия, которые вроде как считаются, что это должно помочь. Но в итоге это не очень помогает. Я просидела, наверное, месяца два дома ни за что не могу взяться, какой спорт, и вообще, йога, да пилатес, нет, вообще ничего не помогает, ну, и я, в общем-то, уперлась ну, в потолок. Начались у меня повальные болячки просто одна за другой, то там насморк, то кашель, то вообще, то есть такие вещи, которые ты думаешь, как будто бы сыпешься прямо вот со всех сторон. И самое главное, что ничего не радует вообще, ничего не радует. Конечно же, я сомневалась, естественно, я очень много раз читала, вашу страничку. Я следила за вашими постами, смотрела, что вы пишете как. И приняла решение, что других вариантов я не вижу, и я решила приехать. После первой процедуры, после первой же процедуры, тогда вы помните, да, это, это лицо, я чувствую вообще то такого счастья. И последующие некие трансформации, которые проходили за это время, которое есть было. Каждый день я понимала, что я сделала абсолютно правильное решение, даже просто общаюсь с вами, и то, что вы делитесь очень важными вещами, полезными, которые ну как бы не найдешь просто в своей жизни. Вот сегодня была последняя четвертая процедура, и ко мне вернулось то состояние, которое было вот уже так давно, когда мне было около двадцать пять там когда. Когда у тебя какие-то появляются мечты, ты наконец-то понимаешь, что не знаю, это такая радость, детскость какая-то, энергия появляется, чувствуешь, что ты живаешь, что есть, что ты живешь, что, что ты нормальный, здоровый человек. Мозг, ощущение, как будто вот спала некая такая пелена, какая-то вот чистота сознания. То есть четкость появилась, да, я понимаю, что где как. До этого я не могла даже решения принимать. Оно для меня давалось очень тяжело. То есть это, мало того, что, а, да. И самое важное для меня, у меня ощущение, что я отдохнула. То есть вот за это время я тут два месяца никак не могла отдохнуть, как бы, да, я все отдыхала, но все не это ощущение отдыха, вот это просветление энергии, оно никак не возвращается. А тут я просто боеваюсь, что я могу бегать, мне кажется, я могу там прыгать. Ну, то есть вот энергия есть, которой я очень сильно хотела, чтобы вот пришло. Вот это вот, вот эта улыбка постоянная, когда вот жизнь радует, вот одним словом. И хочу сказать людям, которые сейчас сомневаются, что сомневаться вообще не надо. Надо просто это делать. Это нужно обязательно приехать на процедуру. И те люди, которые сейчас находятся в том состоянии, в котором была я, я очень сильно им не завидую. Я очень рада, что наконец-то у меня это все, это все на заднем плане. У меня сейчас этого нет. Я очень хочу быстрее вернуться домой, заняться своими делами. Я уже сейчас вечерами сижу, там чего-то делаю, я все равно стараюсь режим соблюдать. Но мне очень хочется сделать то, на что у меня никак не поднимались руки до этих процедур. А сейчас прямо все горит вот так. Все, что вот, как мне хотелось, вот эта энергия и радость, вот это вот все вернулось, это, ну, это потрясающе. Я могу принимать решения сейчас, я понимаю, мне там задают какие-то вопросы, я могу очень четко на них ответить и достаточно быстро нахожу ответ. Энергия, сила всего духа, творчество. Это, да, то есть я, мне хочется творить. Вот так вот бы сказала. Кажется, да? что вот, все по плечу. Надо что-то менять, конечно. Я понимаю, что нужно очень много что сейчас мне поменять, когда я вернусь. Немножечко перестроить свой режим, ритм, какие-то дела я уберу, какие вот, что-то там поправлю. В целом да. Надо просто это делать, надо не бояться. И ну просто по мне, все видно, да? Надо просто не бояться.